было какое-то побоище. Парковка. Бензин там, так ведь? Так говорилось в записке. Ну, тогда спускаемся. Ну, сами напросились. Уже что-то. Может пригодится. Что там? Он был командиром Федро или типа того. Ах, Вов их теснили. Они пытались отступить. Сколько же их, если они даже военных перебили? Они звери, им не нужно брать числом. Надо быть осторожнее. Надо действовать по уму. Ладно, Джесси. Осторожно. всех уважили. Те солдаты даже не успели свалить из гаража. Черт! Пойдем мы бензин. Дина. Выхожу. Все, отпускай. Отлично, детка. Спасибо. Так, ворота. Вперед, Истра. Ты там как, нормально? Скучаешь по дому? Немножко. А ты? Ох, и я. Плохо жить без крыши над головой. Знаешь, я всегда мечтала поселиться на ферме. В пригороде Джексона. Чем тебе город не нравится? Не знаю. Я люблю открытые пространства. Это же тоска. Только если живешь одна. Ну-ну. И мы будем, типа, растить овец, доить коров. Ты недавно Нет, это и в самом деле было бы мило. Правда? Да. получилось привет ладно вроде я все осмотрела О, смотри, там танк. Я никогда не видела их на ходу. Да. Не повезло ребятам. Кто там? Обгорелые скелет Отнесем бензин к тем воротам с граффити? Ага. Это как с теми астронавтами. Что за история? Один из первых полетов к Луне произошло замыкание, и астронавты сгорели в своей капсуле. Ну, они хоть погибли ради чего-то стоящего. Именно. А это просто гниды, которых убили другие гниды. Устроили себе приключения. Мы так их и не нашли. Слушай, это большой город. Мы пока толком не искали. Да, я понимаю. Думала, хоть один попадется. Давай. Хорошо. Я сделаю. А ты введи, кот. Эти старые генераторы очень капризные. С первого раза может не. Оу. Чего-чего? Ничего. никто не встречает может они затаились <связь> давай поищем поглядывай на окна пес вов понятно о точно Теперь понятно. Видишь? Зараженный перепрыгнул ограду. А, значит, и мы там пройдем. А почему не слышно выстрелов? Я не знаю, что происходит. есть код от ворот? Не уверена. <звы> <звы> Неа, от этих нет. Черт, ладно. the <laughs> Закончили. О, этот свежий. И у него тоже нашивка с псом. А, пёс. Вов. Бензин захапали, а унести-то не смогли. Ну так и хорошо. Если этих гнит, убивших Джоева, загрызли какие-то зараженные, то они все равно сдохли или. Только это не расплата. Пока мы здесь, надо заодно набрать припасов. Я нашла их бензин. Ну, если понадобится еще, мы знаем, где взять. Его застрелили. Ты его узнаешь? Нет. Может, их кто-то другой убил. А зараженные пришли потом. Этого я тоже не узнаю. Зашло. Это все Томми. Это кошмар. Да, точно он. Этот один из убийц Джоэла. Черт, здесь еще один лежит. Я его не знаю. Он проверял их на вранье. Как? Джоэл мне рассказывал. Ты задаешь одному вопрос, но ответ он должен написать. Спрашиваешь другого. И если ответ совпал, значит правда. А нет, убиваешь. Да. восток один. Еще один код? Похоже на то. Тела теплые, Элли. Он еще близко. Да, пошли. Здесь можно выйти. Может, догоним Тони. говорила, что у Томи была тяжелая жизнь, но черт. Да. Ты как? Это было мерзко. Я не хочу, чтобы ты плохо думала Я о Томи. Если бы мне попались убийцы моей сестры, им было бы хуже. Я тебя понимаю. Давай поищем убежище и разобьем лагерь. Лучше бы где-нибудь повыше, чтобы был хороший обзор. Хорошая идея. Ладно. Давай искать незапертый дом. Желательно без зараженных. И вов. Псов. Пофиг. У меня остались тенишки с миндалем, если хочешь. Эх, нет, спасибо. Тебе надо поесть. Господи. Что? Я превращаюсь в свою маму. Не вам так.